Не скрою, Николай Николаевич, что больше всех я рад видеть Анжелику Егоровну в кадре. Тяжело, Анжелика Егоровна, в Думе. Вот вы себя не чувствуете заложницей во фракции КПРФ, как бы заложницей здравого смысла? Совершенно серьезный вопрос. Вам комфортно среди тех, кто перестал улыбаться сегодня вашему мужу и даже руки пожимать на всякий случай, зная его непримиримую позицию по целому ряду вопросов? Да мне, в общем-то, морально не только во фракции. Мне морально тяжело... Вообще в Госдуме. Почему? Так. Почему? Потому Почему? что, э, в общем-то, ну, далеки они от народа, скажем. Все эти депутаты, вновь избранные и те, которые ранее были, у них все хорошо. Они ходят, улыбаются, фотографируются. Они давно не виделись, у них были каникулы. Это вот, как знаете, вот между собой, да, люди встречаются после отпуска. Значит, они делятся своими впечатлениями. И вот они... В общем-то, все хорошо. А то, что в Алтайском крае пенсия, там, половиной тысяч, может быть, они этого даже и не знают. Жигурно, ну, вот не объясните не не знают, мне, пожалуйста, очень серьезный вопрос. С 21 сентября по сегодняшний день в России мясо птицы, курицы в частности, выросло на 7%. Кто-нибудь из депутатов-коммунистов, в кулуарах, в столовой, где дешевые обеды, в ожидании машины БМВ бесплатной с шофером обсуждают, что 7% роста перед, во... перед зимой, оговорки по Фрейду, перед войной, да, перед будущими проблемами, 7% за три недели, это катастрофа, это курица, которая полностью России, как нам говорил Решетников, обеспечена. Такие проблемы люди, коммунисты ваши, депутаты в частности, ставят между собой в разговорах? Дело в том, что ну, мы между собой, мы сегодня немножко другой, не менее важный вопрос, насущный. Я думаю, что нет, поставим... Сразу скажу так, что столовой-то у них нет, оказывается, полтора года да. в доме. Причем, знаете, что бесит? Говорят об оригинам, мне в коридорах, что руководство Госдумы там где-то питается. Остальные все шныряют, значит, по соседним там каким-то фастфудам. А коронавирус там, понимаете, вот соседний ресторан с Госдумы, он работает, там все прекрасно. Ну вот вы а впервые... Там некоторые получают 30 тысяч рублей. Понимаю, Николай Николаевич. Вам, кстати, сколько платят как консультанту депутата Госдумы? Тысяч двадцать 30 Там по-разному, там, понимаете, вот у каждого депутата есть 320 тысяч рублей на всех помощников, семерых. Двое в Москве, пять в регионах, которые он может разделить как хочет. Ну, по 30, может, по 30 тысяч. Понятно. 70. Вы впервые... Пока нет еще Самый главный вопрос, Николай, к вам. Вы впервые увидели Зюганова после выборов. Какой была ваша встреча? Были ли разговоры? И что вы думаете по поводу сегодняшнего всего, что происходит вокруг вас, Зюганова, коммунистов и вашего объединения левой силы? Все вместе. Что? Андрей Юрьевич, давайте все-таки Анжеликую Егоровну сейчас. Потому что она сегодня сделала, по-моему, такую феноменальную вещь, о которой уже многие все говорят. Ну, пытки в Саратове, вы знаете, да, там в больнице в Синку. Три полковника сегодня, слетело, сегодня, так. Вот, чтобы вы понимали, как фракция работает. Пришла с утра во фракцию и говорит, давайте сделаем парламентское расследование. Чего один Караваев-то пашет за всю страну. Там что-то потом, о! Через полчаса Анжелика Горно вместе с Куриным это депутаты от Ольяновской области, нормально, мужики. они я. подписали протокольное Такое поручение организовать парламентское расследование вот этого безобразия. И внесли на пленарное заседание. Проголосовали, проголосовали. О, внимание, коммунистов формально 57 из 450, но был человек 50, потому что они все протестировались, и там человек 5 заболел, значит, коронавирусом. Но! Дали нам 96 голосов, то есть почти все оппозиционные фракции голосовали вместе с нами. Хотя позавчера, как вы знаете, они все дружно поддержали Володина. За исключением пяти ЛДПРовцев, которые по недомыслию думали, что там демократия в стране, проголосовали против. 261 Единорос голосовал против парламентского расследования по принципу... Да чем это? Попыткам был... саратовской тюремной туберкулезной больницы, то есть... 90, сколько, я на почти 300 человек проголосовали против... 361 как бы... проголосовали против парламентского расследования. Ядро. Пояснив, что уже люди уволены, что заведены уголовные дела и что... Парламент, в общем-то, вмешательство парламента в эту процедуру не требуется. То есть у нас Она выступала так... вчера адвокат. У нас вчера выступала замечательная девочка, армянка, адвокат пострадавших. К ней сегодня пришло еще несколько десятков заявлений, как паяльники, прошу прощения, в задницы людям вставляли. Как? и только начинается. Более того, там вторая больница есть в Саратове, которая принадлежит в Сину. Оттуда люди стали писать сегодня адвокатам, что у нас то же самое. Это только начинается. Даже Москалькова проснулась и сделала сегодня историческое заявление Татьяна Николаевна, что пытать людей это совсем нехорошо, и с этим надо разбираться. И Единая Россия, Единая Россия против парламентского расследования? Да. да. 261 депутат Ядра... Давайте запомним. Голосовал против расследования пыток. 96 парламентариев за э, предложение Голосковой. Вот У меня так. вопрос. Тогда, получается, они голосовали против расследования. Может вообще вопрос ставится, вы что, за эти пытки тогда, получается? Вы, вы не хотите расследовать, понять причину? И что там произошло? Вы что, покрываете это все? Почему вы это не расследуете? Почему вы не говорите, не хотите людям показать, чтобы люди узнали об этом, кто виновен, в чем причина, кто первоисточник этого всего. Ну, в общем-то, вот... Вообще, знаете, Андрей Викторович, об, я вам получается. что хочу сказать. <св> я вам говорил, что ну, как бы отодвинув меня, они вообще рано радовались. Они получили, знаете, какого депутата? Вот у меня вчера стрим был, а человек сидел там в соседней комнате, законы изучал, и звонил в аппарат и говорил, так, стоп, а вы мне вот это еще не дослали. Там, там, в шоке люди. Они говорят, знаете что, а у нас иногда, говорит законы за полчаса до голосования приносят. Она говорит, нет, у вас, может быть, и приносит, А теперь этого не будет. Теперь мы будем все эти законы смотреть внимательно, изучать. Знаете, аппарат в шоке. Что за депутаты у нас тут появились? Понимаете? Слава, Раньше, Богу, что, слава, Богу, что, да, слава Богу, что сегодня уголовное дело у вас так просто не может появиться, в отличие от вашего мужа, и судья Арбузова будет отдыхать. Все-таки в этом есть своя прелесть. Я завтра же позвоню генерал-полковнику МВД в отставке бывшему президенту Дагестана Васильеву Владимиру, главе единоросов. Чтобы понять, он что, правда считает, что на основании увольнения трех полковников, двух майоров и одного прапорщика, все пытки закончились по всей стране? Что за хрень? Я хочу напомнить генерал-полковнику Васильеву. У меня завтра встреча с депутатом Единой России Эдхинштейном. У нас с ним так сказать, свои отношения. Я хочу у него спросить сказать, у нас все искренне. Я хочу спросить: Медведев в свое время, будучи президентом, лидер Единой России, сказал, выступая в Новосибирске, когда он был, это был 2014 год, или нет, когда Лужков ушел, в 2010, вот тогда это было. А я, я ненавижу пытки, это фашизм. Сказал тогда Медведев, и в Новосибирском СИЗО номер один начальник тюрьмы полковник поменялся местом в камере с заключенным парнем, которого они избили, и он упал там якобы с, со второго яруса кровати, как она у них называется, не помню, на самом деле он был избит до полусмерти. Начальник СИЗО номер один Новосибирска поменялся в камере местом с заключенным. Пытки сегодня – это страшная вещь. Во, все, во всех тюрьмах есть пресс-хаты, так называемые. И то, что Анжелика Глазкова поставила этот вопрос и все-таки добилась парламентского расследования, это красит Думу. Это замечательно. То, что «Единая Россия» сдуру оказалась, предполагаю, чисто сдуру в стороне, это уже предмет отдельного журналистского расследования. Все-таки, Николай и, кстати, Николаевич... Ты, знаете, Андрей Викторович, я хотел бы что подчеркнуть? У глазковой у нее, как у всех депутатов, есть дни в Москве, есть дни в, регион. в регионах. Я думаю, что когда она будет ездить по регионам, она обязательно будет посещать. Вот эти все места, что Если думаю, можно что... с камерой, чтобы да, снимать да. эти рассказы, Анжелика Егоровна, вы как депутат имеете право вести любую съемку для себя, для нас, для кого угодно. Вы можем взять, можете взять любого бесплатно нашего журналиста, как вашего советника, внештатного, Спасибо. как волонтера. Это Спасибо. будет да. прям стримы делать прямые и всех этих, потому что то, что происходит, mm -hmm. распоясались. В восстании заключенных Кстати, в Копейске... А можно сделать вам циничное предложение от можно. супруги? Хотите быть помощником депутата Глазковой? Нет, не хочу объясню почему. Тогда скажут, что я получаю деньги или какими-то льготами нет, пользуюсь. Нет, нет, на начал, а вот слово. сделать канал, я понимаю, а вот сделать канал не Платошкина у нас на платформе, а депутата Глазковой, как будет канал Маши Шукшиной, как будет канал академика Жукова, историка. Да даже вашего Шевченко, который сегодня... Но он другой сегодня, Максим. И вообще надо, надо все понимать, как сегодняшний день. Как каналу Миши Делякина, кстати, депутата. Вот, Анжелика я приглашаю вас к нам на платформу со своим каналом. И все стримы, которые будете делать без всякого караула, вас полная свобода. Я только сделаю шапку, говорит Анжелика Глазкова. Тюрьмы, колхозы, заводы, дороги, мрази, взятки... Ошалевшие, одичалые, вам скажут спасибо русский народ, и не только русский. Николай Николаевич, все-таки Зюганов. Как Зюга. вы нашли Зюганова, решили. Как вы нашли Зюганова и как вы с ним встретились? У меня вчера был стрим, разговоры с моими зрителями, звонки шли беспрерывно. Огромное количество людей, что происходит с Платошкиным, что он думает сегодня о ситуации в КПРФ, как прошел этот левый ваш э, съезд, и что вы думаете о Зюганове, как вы с ним поговорили, поговорили ли, прошу вас. Да, мы беседовали где-то минут 40, после чего значит, проследовали на форум левых сил, который транслировался ну, в прямом эфире, моя речь там ясна. Я должен сказать, что все мои три предложения, которые я вынес сам, из своего мозга, и потом обсудил с Геннадием Зюганом, тот полностью поддержал. Ну, смотрите, у меня впечатление какое складывается. Конечно, это со стороны. В КПРФ есть три, в руководстве КПРФ есть три течения. Ну, я имею в виду руководство, это президиум, и, знаете, такие самые мощные первые секретари, там, региональные князья. Значит, есть болото. Не буду этого скрывать, а мне им Хорошо. То есть они все, помимо того, что они первые старые, они где-то там в региональных парламентах получают неплохую зарплату. В общем, все нормально. Есть вообще откровенные охранители, для которых Платошкин там и все это какие-то, знаете, вот, факторы помех. Вот что-то все нормально было, все хорошо, как вы сказали, машины. Зарплаты, премии прогрессивки. Да, чуть-чуть ему, -чуть он... но есть и третье крыло. Так. Люди, которые хотят сделать КПРФ мощной партией. И по разным причинам, я вам должен сказать. <смех> не всегда по идеологическим, а просто, знаете, чтобы иметь ну, в торгах с Кремлем, скажем так, более весомый ресурс, что ли. Есть и такие. Есть и, естественно, просто идейные люди. Я их в это вот третье крыло значит. Зюганов, на мой взгляд, он э, идейно, Скажем так. Он с нами. Но он такой вот модератор, понимаете. Вот он пока не хочет и с этими перессориться, и вот тех вот оттолкнуть, потому что за каждым из них, из руководителей, стоят региональные вожди. За одним много, за другими мало, предположим. Если вы смотрели Андрей Викторович этот форум, я понимаю, что это может быть такое тягостное занятие. Вы прекрасно поняли, кто там есть кто, понимаете, или ху с ху, значит, Зюганов мы какие вопросы обсуждали? Во-первых, как идет рост рядов КПРФ и нашего движения. У нас после объявления октябрьского призыва рост где-то в три раза примерно вырос. И самое главное, мы сегодня обсуждали, вот что я, собственно говоря, чуть-чуть припоздал, очень все помолодело. Скажем, у нас сейчас идут вот 30-40 лет. Это, по-моему, самые такие нормальные люди. КПРФ тоже, хотя и в меньшей степени. Дальше, первый. Зюганов встречался с Мишустином. За два дня до меня у него сложилось впечатление, что под влиянием все-таки ну, народ проголосовал, как что там говорить? Но ну, мы все понимаем, как люди проголосовали, что там, ну, и какие-то якобы социальные законы, возможно, они сейчас обсуждают это в Кремле. Возможно, они примут. Возможно. Ну, как бы такие намеки есть, чтобы народ у нас немножко обмяк. Но тем не менее, мы о чем договорились? Первое создать постоянно действующий координационный совет левых сил на уровне глав. Но знаете, чтобы мы не обменивались вот в интернете и на ютубе, а этот вот это сказал, вот тут. То есть основные ключевые направления политики на будущее, включая выступление, да, встреча с первыми лицами, мы будем согласовывать. Зюганов сказал, что это просто на ура. Дал поручение Афонину, как своему первому заму, значит, разработать регламент этого совета вместе с нами. Чтобы мы его сделали? Это еще раз для того, чтобы левые силы вот, не действовали в разнотык. Дальше. Помните, в декабре 2019 года, когда был первый форум левых сил, мы предлагали правительство народного доверия. После чего нас все заплевали, говорили, ну где оно есть, там и прочее. Тоже на ура. Причем, внимание, сам Зюганов сказал, что возможно это должно быть, ну теневое правительство имеется в виду, да, не только левые силы а вообще как бы общедемократический союз, что ли, тех, кто не хочет сползания страны в диктатуре, кто хочет демократии. Почему это важно? Правительство теневое, как в Англии, как в Германии, седает раз в месяц и оценивает деятельность правительства и свои данные. Это очень важно, Андрей Викторович, вы меня понимаете, в преддверии президентских выборов. Я не знаю, как будет фамилия красного кандидата, назовем его товарищ президент. Ведь народ как считает? Ну вот вы придете, помните, ой, что начнется, всех убьют, всех расстреляют, там, я не знаю, Майдан, американцы нападут. А кто будет? Правительство. Вот мы должны народ приучать к тому, что вот этот будет возможно отвечать там за внешние дела, вот этот там, за... ну и так далее. И самое главное, конечно, народ сейчас что спрашивает? Ну да, ну вы все избрались там, понятно, все там замечательно, что дальше-то по выборам? 356 исков подано сейчас. Ну, нам вот с Глазковой прислали уже отписки от Элла Вот Они у нас вот лежат на комоде. По непризнанию итогов выборов в разных регионах. Мы, не, мы понимаем, что из себя представляют российские суды. Особенно я это, как вы понимаете, прекрасно сознаю. Значит, мы решили, что если все наше... Да, и плюс еще мы вносим 12 законопроектов, с автором будет Глазкова, о ликвидации всего репрессивного законодательства. Анжелика Егоровна в комитете, который курирует суды, Минюст, систему исполнения наказаний, вообще конституционное законодательство, вообще все законы проходят через нее. Значит, мы это все внесем, включая пенсионную реформу и прочее, отмену ее, естественно. Если это будет отвергнуто, мы договорились с Юганом о том, что мы... Сейчас уже готовимся к тому, внимание, это важно, что будет проведен референдум. На референдум я предложил вынести два вопроса, а Зюганов добавил третий. Значит, вопрос первый, это, естественно, отмена пенсионной реформы, возврата 55-60 возраста. Дальше, второй блок на вопросов, это отмена дистанционного электронного голосования трехдневки, потому что мы все ну, прекрасно понимаем, что при этой системе выборы, они, ну, лишаются смысла. Что добавил Зюганов? Реальная национализация сырьевых ресурсов. То есть они у нас по Конституции сейчас ведение народа, да, ну вы сами понимаете, да, что народ ими ведает, но как-то так очень вот отдаленно. Свечен отдаст свою нефть, что ли? Ну, как это? Роснефть отдаст свои прииски. Вот, это он сказал. Причем, опять Сейчас уже как бы у нас есть наметки, референдум сейчас делать тяжелое, благодаря законодательству, которое они сделали, пока мы на диванах валялись. Ну, то есть референдум сейчас нельзя персональные вопросы выносить, нельзя выносить финансовые, например, отмены налогов. Там надо регистрировать инициативные группы там, в 50 регионах, собирать там сотни тысяч подписей. То есть мы к чему? Мы готовимся с тем чтобы знаете вот не быть мишкой квакином помните который ультиматум предъявлял там да а потом выяснял что он сам не, не понимал что это вообще означает и как его реализовать опять это все поручено сейчас уже прорабатывать вот и нам и им с тем чтобы знаете вот народ не ощущал того что вот пришли там в думу укрепились угнездились получили кабинеты и на этом как бы все производственная деятельность закончилась мы намерены для того, чтобы мобилизация масс, в хорошем смысле этого слова, да, она после выборов не прекращала. Чтобы те, кто опустили руки, сказали, ну, мэх, опять, да, чтобы эту ситуацию переломить. Скажите, вот, Николай Николаевич, мы это озвучили... понимаю, все замечательно. Да? Нет, секундочку. пенсионная реформа, недры народу. Если это пройдет, кто же будет против, но вряд ли это пройдет. Вы мне скажите другое. Вот очень важно, с чего начать, чтобы люди нас понимали. Как вы считаете, вы и вы, Анжелика Егоровна, Зюганов, в этой ситуации, вот какая она есть сегодня после 21 сентября, мог по-другому, как-то иначе, более мужественно, более гордо, более резко, более зло, если угодно, вести себя, в том числе и в диалоге с гарантом Конституции, что все выборы у нас проходят. И все у нас проходит по закону. И Резюганов не мог, потому что убьют, отравят, распнут, украдут внука, закопают в землю. Но вот тут не мог. Или мог, но не смог. Вот это главный вопрос, который волнует всех людей. И который я вам задаю от имени нации. Как вы думаете? Я уже говорил, и у вас, по-моему, на эфире, и, собственно, в своем стриме, что я с тональностью выступления Геннадия Андреевича на встрече с Путиным открыто имеется в виду. У них ведь и закрытая была встреча, вы знаете. Я с ней не согласен. Еще раз, я, я сам дипломат. Я считаю, что бить морду не надо, швыряться там стаканами с соком тоже не нужно. Посылать президента там на три буквы не надо. Но про футбол там и про все остальное прочее можно было на этой встрече вот не говорить. Мне кажется, понимаете, что Зюганов это сознает. Вот у меня сложилось такое впечатление. Знаете почему? Я ожидал другой встречи. Я ожидал, что я приду, и мне скажут, ну что ж ты, гаденыш Платошкин, Караулова там что-то наплел про нас, и вообще ты такой секой. Абсолютно. То есть э, встреча проходила без всяких вообще упреков, с его стороны даже каких-то малейших. Хотя есть люди, еще раз подчеркну, я знаю фамилии которые к нему ходили каждый день и говорили, да, ну вот видите, что он ну, Краулов там несет вообще и сам Караулов там такой секой там то, что есть люди, которые, плетут на полном серьезе, что вот после выборов там, агенты кремлевской администрации там, включая Караулову, вот они там значит получили деньги или вообще что начали катить там на КПРФ, но я вас уверяю, вот поверьте мне, Зюганов это не Разделяет, Но он все-таки человек гораздо умнее, чем вот те, кто ему вот это все Или это, Николай Николаевич, всего лишь игра с вами. Давайте допускать худшие варианты. Суд не получился. Когда Арбузова заговорила языком 30 какого-то года, когда выносили приговор в Орламу Шаламову, те же формулировки, это в Гагаринском суде. Ну, представляете, да, мы публикуем этот приговор, получаете реальный срок, и весь Запад начинает, и только наши ученые, сравнивать приговор Варламу Шаламову и вам. Одинаковые формулировки. Только Варлам получил Тихонович три года, а вы пятерочку. Но перегнули палку, не получилось. Толпа у Гагаринского суда сказала слово народа. Услышали, испугались. Куда девать Платошкина? Убить? Жалко. Нехорошо. Перевести уголовный срок условный в реальный, реальный, в, ну да, вот этот вот, который сегодня в тот, как у Алексея, стыдно после Алексея, но как-то второй раз в одну и ту же воду войти нехорошо, хотя там уже были схемы, я знаю, одна сука, прошу прощения, одна гнида полная. Вокруг велась одного нынеше получившего по глазам начальника большого, который выборы проводил. А начальник этот получил и Володина спикером, и мэром не стал. Ну, совсем, так сказать, все. В итоге отошли пока в сторону, хотя проект у них есть перевести. Или они представили к вам кого-то, ну, не Зюганова, конечно, но помельче кого-то, в качестве смотрящего парализовали да, Платошкина, да, Анжелику да. бедную забрали как заложника, хотя у нее голос, которого никто не ожидал. И Анжелика Егоровна, да, да. мы с вами, и не только я, а все наши зрители, ну, пытки, ну, о чем мы говорим? Ведь там же разные люди, есть негодяи, и пытают и те, кто случайно попал, кто мешок... Да нельзя никого, да никого да, нельзя, о чем не мы негодяя. говорим? Да, но все-таки все я, я, я про вас и про Зюганова. Нет у вас ощущения, что вы свой среди чужих, Чужой среди своих, которые мы, потому что к вам возникают вопросы. А что Платошкин делает, если Зюганов предал? А это общая концепция сегодня. Поэтому я и спрашиваю, мог как-то иначе без Панфиловой. Ну, а Станина кричит, Панфилова такая секая, А Зюганов в эту же секунду говорит, надо защитить телса. Ну, бред полный. Хорошо, неудачно получилось у Зюганова. Я сейчас ничего не хочу сказать. Я не о нем, я о вас. Или вы в заложниках? Вас обманули. Нет. Вас Но, заплели. Там, вас... Там ск... есть люди, которые искренне считают, что если бы на Марс куда-то улетел, вот в руководство КПРФ, то это был бы самый вообще гениальный вариант. Зюганов Свалил бы. Так Почему, так... Почему говорю, вы так потому... думаете? Почему вы так думаете? Мне про Геннадия объясните, Зюганова. Почему вы так ну, думаете? Смотрите, я, честно говоря, не ожидал еще раз вот такой тональности разговора. Раз, и во-вторых, что все наши предложения, знаете, вот обычно как бывает. Ну да, давайте рассмотрим, что-то подумаем там и прочее. Вы знаете, даже больше. Я ему говорю, а может быть вам, Мишустину и Путину, предложить такой вариант. Потому ну, а что Путин, он боится потерять лицо, это мы все знаем. Вот словацкий вариант пенсионной реформы. Какой? В Словакии каждые полгода высчитывают среднюю продолжительность жизни населения. Если она растет, продолжительность жизни, они на полгода вот этой категории лиц повышают пенсионный возраст. Если она падает, они снижают, то есть у них вот идет вот такая плавающая шкала. Я говорю, ну может быть это предложить хотя бы, чтобы Путину, ну как-то эту пенсионную реформу отменить было бы. А мне Зюганов отвечает. Ну да, но вообще надо отменять ее полностью. Мы будем на этом стоять. Или Зюганов пропитанный хитростью, Николай Николаевич. Вот книжку ты открываешь. Где сегодня Ельцин? В могиле, где сегодня Телбот, ближайший помощник Клинтона, да Бог его знает, где Клинтон, старичок? А что они обсуждают? Ельцин учит Телбота, чтобы Клинтон, не дай бог, руку Зюганова долго не держал, не целовал его в десна, чтобы Зюганов в глазах Америки не был бы вторым политиком. Есть только один политик. Ельцин. Зюганов настолько хитер, у него даже задница пропитана хитростью, что он обманет кого угодно. И вас в том числе, потому что вы в политике новичок, как и в уголовном, так сказать, у вас все впереди. Или он действительно играет с вами, как кошка с мышкой, потому что лет-то уже сколько, он опытный. А вот давайте так, вот смотрите, ну я в политике, скажем так, года два. Не, ну да? больше, больше, больше, больше. Год я, как вы понимаете, был там в местах но не настолько, да? Значит, смотрите, я вам докладываю. В отличие от всех других левых организаций, у нас три человека в законодательных собраниях регионов и один человек в Государственной Думе. Вообще это много. И я должен сказать, что вот шороху она уже там за несколько дней навела. Вы, вы знаете, еще раз, вот человек сидит и все эти законы скрупулезно изучает, и мне выносят мозги. Я им говорю, Анжелик, ну этот закон, может, он так не очень важен. Она говорит, хорошо, а вот здесь... Понимаете, на, они попали на бабки, реально. Вот это вы просто, вы просто любите свою жену, Николай Нет, Николаевич. я как творческий вы человек. Вы просто влюблены, вы как мальчик, я не прав? Mm -hmm. А творческий человек, он как? Он, значит, так воспылал, да, потом что-то, скажем, обмяк. Нет, Все. Если в запросил 700 миллионов рублей на три года на почту в отправление, mm -hmm. мы обязательно узнаем. Нет, же... я говорю, я хочу понять это. Из чего складывается? Почему 800? Почему не 500? Почему 600? То есть дайте полную расшифровку, раскладку этих расходов. И вообще вот хочу немножко добавить, честно говоря, эти законы настолько они разноплановые. Вот сегодня, например, на пленарном заседании рассматривалось 30 законов, разного вообще, касающихся разной жизнедеятельности, начиная от улова там млекопитающих, налогового кодекса, захоронение отходов и так далее. То есть какие-то касаются напрямую жизнедеятельности каждого человека, какие-то нет абсолютно, например, там судебная реформа, касающаяся судебных администраторов. Да. Но вы знаете, я еще хочу добавить. Вот слияние двух судов Белгородской области. Дядя Коля, как человек высокого полета, говорит, да ладно, фигня. Она знаете, что говорит? А людям далеко ездить придется? Давайте посмотрим, если будет слияние судов, есть ли общественный транспорт. Как им будет добираться? Вы понимаете, вот кого они в Госдуму затащили вместо меня? Они еще пожалеют об этом. Я в хорошем смысле. Не, Потому что вот такого, знаете, что вот мы вам кучу законов принесли, вы вот здесь подпись поставьте, мы дальше понесем. Вот такого не будет. Все люди, все абсолютно нормальные, простые люди в деревнях, в городах, в небольших, поверят, если вы, Николай Николаевич, тем более вы, Анжелика э, Юрьевна. Если вы вместе с Зюгановым на троих завтра скажете. Уважаемая Россия, Ставропольский суда, судья, а я вам пришлю фамилию, приговорил 11-летнего мальчика Макара Перевозчикова заплатить за вывоз мусора 700 рублей. Поскольку мальчик Макара имеет долю, а такой закон был принят Госдумой, и обязан вывозить мусор, а он не заплатил 700 рублей, и судья именем Российской Федерации, обязала мальчишку украсть где-то, но он не может в одиннадцать лет заработать, у нас запрещен детский труд, украсть 700 рублей и заплатить государству 700 рублей. Через два дня Ставропольский суд другой присудил девочку девятилетнюю или семилетнюю к 1000 рублей, то же самое, она имеет долю, прописали родители, девчонки, ну мало ли что, случится с родителями, у девочки доля в квартире, за с мусора 1000 если вы с дюганом наведете порядок в течение двух месяцев в мусорной реформе и разберетесь по всей стране с тарифами, а главное тех судей, которые именем моей державы заставляют платить детишек. Вот это основное, да. Это что за гниды Поверь. такие? И как это может быть? Я извиняюсь за слово гниды, потому что если моего ребенка, Заставляют украсть у меня 70. Симсу... Где он еще заработает? Только украсть сможет. Или побираться пойдет. Дети наши на вокзале, по решению суда, сволочи! Вот если Зюганов, вместе с вами, вдвоем, втроем. Не надо Иван Мельников, Кашин там, пусть. За... Но честно скажет, либо сдохнут, Майя Михайловна Плесецкая однажды танцевала у Евгения Федоровича Светланова. На гастролях Лебединое озеро. Евгений Федорович, великий дирижер, в жизни балетом не танцевал. Но он танцы все делал в оркестре, как Чайковский написал. И Майя сказала: либо я сдохну, либо я станцую так, как хотел Чайковский то есть идеал, здравый смысл. Вот, либо Зюганов, я извиняюсь, вместе с вами, либо мы сделаем. Вот тогда страна скажет. Дорогая Глазкова, дорогой Платошкин. Геннадий Андреевич, прости, мы про тебя тут думали то, что думали. Тут как-то странно с Путиным, Панфилова защищал. Но ты спас наших детей от мусорной реформы. Да и нас, стариков, заодно. Сделай, Геннадий Андреевич, так, чтобы мы тебе могли поставить пол-литра. За то, что цены на вывоз мусор стали человеческими, сообразными. И дети наши не платят по решению суда, не побираются на вокзалах, не собирают эти 700 рублей. Все. В десна будут... Сделайте это. Все. Не надо больше ничего. Вот только это для начала. И все поверят. А потом дай уже пенсионные. Давайте сделаем а, сразу, вот, чтобы зрители знали. Вы можете нам, как я, как бюрократ вам скажу, опытный, подготовить рыбу... За Сегодня брусер. у нас да. на канале два этих сюжета про Макара Перевозчикова и про девочку. И имена судей. Мой страшный разговор по телефону с председателем суда, который приговорил девочку. А председатель говорит, не наша проблема. Это суки депутаты в Москве. В предыдущем созыве детишкам сказали раз в Значит, они тоже платят за вывоз мусора, как взрослые. Сегодня у нас на канале. Ничего больше не надо. Сегодня Вот, смотрите, сделаем так. Если нас кто-то слышит, дорогие друзья. Конечно слышит. На сайте движения за новый социализм, появилась сегодня рубрика законы проекты и депутатские запросы народному депутата Глазковой да мы можем подготовить законопроект предположим да о том чтобы вот, кстати чтобы детей действительно хотя бы детей детей да внести в изменение в закон чтобы вывести их из этого можем сделать да. если кто-то просто не додумал да я, не знаю, я думаю, что они не думали на этот счет, понимаете? Им как бы плевать. Дебилизация. Вы понимаете? Дебилизация. А ты... я... Конвейеров. Стоп стоп, стоп, стоп. стоп. Конвейеров. Там никто не вдумывается во многие из них, понимаете? Вчера вы ничего не знаете. Я больше знаю. Как говорил Перчихин в пьесе Горького Мещания, обращаясь к коллегам, вы тут все дураки, Трофимов его гениально играл в БДТ, вот я вам расскажу, что вчера случилось. Арбитражный суд Амурской области. Делаю паузы, чтобы люди понимали ужас происходящего. Космодром Восточный, особо охраняемый, суперсложный. Проворовались 37 уголовных дел, долго выбирали место, где же построить космодром Восточный. Выбрали. Не послушались академика Лопут. Построили космодром Восточный, мало на болоте, где после каждого старта стол будет проваливаться, шахта на один сантиметр вниз. А вторая часть полета глиссада над водой приходится. Попробуйте с воды достать космонавту, случится что. Почему пилотируемые запуски невозможны с Восточного? Но это все ерунда. На космодроме Восточный, как выяснилось, вот где он построен, огромное кладбище. Пестицидов. И не просто второй, третий класс опасности. А есть такие пестициды, которые с ртутью ими дышать невозможно. Когда Путин приезжает, ему не говорят, что он дышит пестицидами. Это отдельный к Рогозину вопрос и к губернатору сегодняшней Мамурской губернии. Но нехорошо, чтобы и Рагозин, а уж тем более Путин на старте, он там дважды был, если не трижды, дышал бы пестицидами. Решили их вывести. Куда? В Красноярск. Это было полгода назад. Через Сибирь, матушку. В Красноярск там полигон. Полигон находится, Ажелика Егоровна... В 600 метрах от школы в черте города Красноярская. Владельца полигона, то ли Черновская, то ли Чернявская, забыл фамилию женщины. Судимая по 159-й, часть 4 за мошенничество. Оказалось, никакого полигона, я предполагаю, нет. ФСБшники видят ямки, куда пестициды и сверху листва. Красноярск стеной встал. Отбились. Какое решение приняла судья арбитражного суда? Я эту тут чуть было не сказал кто. Я сегодня ее все утро искал мои переговоры с ее помощником в эфире. Она распорядилась сжечь их во Владивостоке, в центре города, в какой-то печке. А то, что ртуть вылетит в атмосферу от сжигания тысяч тонн пестицидов, это ей судья арбитражного суда по отсутствию должного образования – в голову не пришло, и посоветоваться тоже, правительство Приморского края, сегодня бумагу показывают офигелы, это поляжет половина Владивостока, но именем Российской Федерации судья арбитражного суда федеральное вынесло решение в пользу той же дамы, которая в Красноярске владеет полигоном, это то ли дочка в виде печки. В Владивостоке, то ли родственная ей фирма, деньги-то хочется в один карман положить, и суд вынес решение сжечь пестициды, наплевав на ртуть, в центре миллионного Владивостока. Сегодня возбудилась Япония, ртуть до них дойдет. Это Асвенцин. Это преступление... А может поли... быть это месть за то, что весь город Владивосток... Этих выходов не все. знает. <соединя> Мости такая. У нас <соединя> Олег Митваль об, об этом вовсе. говорит, и Кола Иванов из Питера, все сегодняшний канал. Еще раз, судья именем моей страны выносит решение погубить десятки, если не сотни тысяч людей, отравить их, не понимая, чего она выносит. По идиотизму. Я готов отсидеть полгода в административном месте улицы за оскорбление судьи. Но такие судьи в моей стране не могут выносить такие решения. Правительство, там э, письмо Олег Иванов получил за зампред, подписал края. Мы говорит, только от вас узнали, что есть такое решение и повезут. Владивосток это говно с космодрома Восточной, с ртутью, открытым способом в вагонах. Что, это Путину надо? Нет. Трудь него надо? Нет. А правительство от нас, от журналистов, экологов, от Митвеля, Караулова, Иванова, об этом узнает э, Владивостока, и Приморья. Это нормально? Все, точка. Вот вам тема для размышлений. И конкретных все на нашем канале. Все документы, все письма. Отдельно Олег пришлет Митвеля. Завтра ли приедет к вам с удовольствием. Все расскажет, покажет. Пусть кстати, Дайте пленарное да. ему слово. Трибуну Госдумы на комитете. Олег все расскажет. То ли она понюхала этих пестицидов я сегодня с помощником общался кто она его тут какой-то канал караул вам грозит отставка вы какой-то не то решили. судья к телефону не подошла она уже рабочий день закончился во ужас в чем а вы знаете андрей Викторович, чем сейчас озабочен комитет вы вот какую-то мелкоту тут обсуждаете а, вопрос рассматривается более серьезно об обеспечении форменной одежды а, сотрудников суда и мантии судей, вот вопрос, Спецовком. а вы тут как, как, какие-то <свят Mayor> пестициты, <свят> понимаете, и мы, кстати, намерены, вот я не понимаю, вообще зачем судьи в мантии, они чем нас лучуют, собственно? они из-за этих мантий что, приговоры лучше выносят, но это как бы мелочь, мы будем требовать, как и есть нашей программе, полной выборности судей, за проект мы Готовим сейчас. Зюганов понимает, что он предал нацию? Нет, я думаю, что он этого не понимает. Вот смотрите, Андрей Викторович. Давайте так. Я все-таки... Я понимаю всех людей, которые пишут. Я сам как... Знаете, Миллионы выступил, людей даже. Да, я, да. я, я же... Да, я, я, эти и сам в своем стриме, и в разговоре с вами, о ч ⁇ я, собственно, я сказал, что выступление неудачное. Да, это вот мягкое самое выражение. Я это сейчас могу повторить. Какой нас вами На Зюгана вера наставить точку. На, Зю... На Зюгана вера наставить точку. Это я вас спрашиваю, не его. На ну, Зюганове... знаете, Если вместо... вместо Зюганова придет, есть там еще пара человек. Я не буду фамилию называть. Но если вы посмотрите вот этот форум левых сил, вы меня поймете, если вот такие придут, то они выжгут там все. Понимаете? Вот просто вот ноль. И никакой коммунистической партии, даже знаете, в ее в нынешнем состоянии, вообще не будет. На там Зюганове мне, конечно, рано ставить говорить, крест, как мысли. на политике? Или уже можно ставить крест после 96 -го года? Я об этом тоже еще говорил. Смотрите, как... я человек практически. Убираем Зюганова, называем фамилию. Потому что если, скажем, мы говорим, уберите Зюганова, а там хрен знает, ну пусть кто-нибудь будет, да? Вот, говорит, Бондаренко будет там. Да, да вот зачем? Я вам назову фамилию. Генерал Рудской, бывший вице-президент. Прекрасно себя чувствует. О, Кремль-то вздрогнет. Эй, Рудской возглавил КПРФ. Мама дорогая, туши свет. Гениальная кандидатура на пост президента через два года. У них родимчик у всех случится. Меня посадят завтра, как иногента. Вас расстреляют за то, что вы этого в массу донесли. Канал закроют. Но идеи. Что же Россия, скуднела, что ли, наши людьми-то? А, Николай Николаевич? А у меня есть, у меня есть своя кандидатура на пост главы КПРФ после ухода Зюганова. Николай Платошкин. Мы, а? Николай Платошкин. Мы будем стараться к тому, чтобы эти люди взяли верх дальше через правительство народного доверия, которое будет состоять из совсем других людей, чем, предположим, президиум ЦК КПРФ. Да? Это тоже будущая команда. И самое главное выбор. Человека, который нас всех поведет в 2024 году. Вот сейчас над этим надо работать. Время мало, на самом деле, остается. И самое главное, не то, что мало, противодействие очень сильное. Ведь, понимаете, дело здесь даже не в Рудском или не в Сидорове, и еще в ком-то. Политика – это вещь какая? Я не скажу, что она грязная, нет. Политика – это банальность искусства возможного. Мы можем выставить какого-то человека замечательного, но за которого по некоторым причинам может быть, неправильным абсолютно, не проголосует ли. Понимаете, о чем я говорю? да Есть человек, который, может быть, сейчас кажется... Ну да, Академик Сахаров, и никто бы не проголосовал. Хотя, казалось бы, да трижды герои, и все. А никто бы не проголосовал, не в попад. Произучил у Андрея Дмитрия на Верховном Совете. А вот есть люди, которые, может быть, сейчас они не выстрелят. Вот в 2021 году, в октябре, но их надо выращивать. Постепенно, осторожно. Потому что мы живем с вами, к сожалению, не в Бельгии. Мельгий, королю, дофеня, кто возглавляет оппозиционную партию? Ему вообще все равно. Он об этом и знать не знает. Может быть, никакого, да, да, там, да. руки пошли. А у нас, к сожалению, ситуация совсем другая. Я думаю, власти заинтересованы в том, чтобы во главе КПРФ стоял либо слабый человек, либо вообще тот, кто партию вообще не соберет. Понимаете? Она распадется там, я не знаю, там на 5-6 организаций, которые с удовольствием будут друг друга поливать грязью. Это вообще идеальный вариант. Понимаете? Поэтому я, я понимаю тех, кто пишет. Я понимаю тех, кто возмущен. Но у меня сразу от возмущения идет вопрос к тому, что делать. Для меня это, как для Черношевского, извините, все-таки самое главное. Да? Ну да, это реальный вопрос. вопрос. реальный. Расплюемся, разойдемся. Ну я не знаю, Но в Кремле пришлют там букет цветов, скажут. Молодцы, ребята. Вы поймите одну. Вот Анжелика Егоровна в Думе. А вы думаете мне, что ли, со всеми... Ну, скажем так, руководство КПРФ комфортно беседовать, что ли? Я просто балдею от этого, что ли? Нет. Но у меня какой вариант? Если бы у меня был вариант второй КПРФ, да, который вот есть, у нее там все нормально, это одно дело. Наша задача не оттолкнуть КПРФ на радость тем руководствам, кто меня ненавидит, а подтолкнуть ее. Подтолкнуть в нужном народу направлении. Такие силы там есть. Я бы хотел, чтобы их было больше чтобы они были более активными. Но пока то, что есть. И вот, скажем, то же самое референдум. Это для чего нужен, скорее всего? Нам его вряд ли дадут провести. но тут тоже люди все взрослые. Но для мобилизации, для отсеивания в рядах КПРФ тех людей, которые вообще готовы на какие-то, ну, если хотите, бессеребнические дела, не только ради там, своей собственной шкуры. И это тоже нужно. И сейчас фракция в КПРФ, я вам скажу, там есть человек, Восемь, скажем так, которые, в общем, готовы подписать любой закон. Ну, ну, не девозки я имею в виду. А они не будут куда-то звонить, там спрашивать. Вот как Голосковы другие люди. Ну, я а тоже человек, реальный человек. Давайте начнем с мусорной реформы. Вот с пестицидов и с мусорной реформы. Следующий наш стрим. То есть, наш разговор будет именно об этом. Я за теорию малых дел. Если между вами будет сидеть Зюганов, я нисколько не обижусь. Спасибо. Хорошо. Спасибо.